Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим об одном очень важном астрологическом событии, которое произойдет в январе 2022 года, а именно это переход лунных узлов из оси. Близнецы Стрелец на ось Телец-Скорпион. Итак, 18 января 2022 года лунные узлы переходят в знаки Телец-Скорпион и пробудут в них по 18 июля 2023 года. Транзитные лунные узлы меняют знаки каждые полтора года. И при этом они движутся ретроградно. Причем ретроградность это для них норма. В отличие от направления движения планет. И на самом деле в этом есть глубокий символизм. По сути, человек по всем планетам начинает свое развитие, буквально стартует с первого дома из знака Овен. То есть все в жизни начинается из личной инициативы, самостоятельности и желания. И в процессе развития все должно прийти к двенадцатому дому, к рыбам а это жертвенность и возможность отдавать что-то этому миру. С кармическими узлами же все наоборот. При этом 18 января 2022 года восходящий узел перейдет из знака Близнецы в знак Телец, а южный узел, соответственно, из знака Стрелец в знак Скорпион. Последние полтора года лунные узлы, находясь на оси Близнецы-Стрелец, Создавали очень большой акцент на теме образования, развития, на получении знаний, практических навыков, которые можно применять прямо здесь и сейчас. Также был очень большой акцент на теме поездок, передвижения, транспорта и возможности перемещаться. Теперь же мы сместим фокус своего внимания на совершенно другие вещи. Ведь о стилец, Скорпион – создает акцент на теме материальных ресурсов поэтому мы будем фокусироваться на финансах имуществе как своем так и на материальных ценностях других людей по сути ось стиле скорпион это ось ресурсов и помимо материальной стороны вопроса нас будут также интересовать такие темы как комфорт причем не только физический но и психологический комфорт. Это также ось ценностей наших, то есть мы будем задаваться вопросами, что для нас является приоритетным и на что мы готовы тратить свое время, как тоже очень ценный ресурс. Линию лунных узлов мы можем связать с течением реки, и поэтому развитие каждого из нас начинается от южного узла, из точки, которая очень хорошо знакома нам, и наше развитие, как течение реки, идет к северному узлу. Северный узел всегда олицетворяет что-то новое и очень интересное. И чем сильнее человек движется вот в это новое и развивается по северному узлу, тем больше открывается перед ним новых возможностей для личного развития. Помимо нашей личной задачи, которая прописана у каждого в натальной карте, безусловно, есть... Общие мировые тенденции, которые определяются положением лунных узлов в транзите. И поэтому глобально, скажем так, точка развития каждого из нас в ближайшие полтора года будет заключаться в освоении энергии Тельца. То есть это создание прочной материальной базы и это вложение своих материальных ресурсов именно во что-то, что можно потрогать, то, что дает нам ощущение безопасности и создает комфорт в нашей жизни. Кстати, предыдущий транзит лунных узлов по этой же оси Телец Скорпион был в период с 2003 по 2004 год. Вспомните, какие события происходили с вами в этот период. Если же говорить о глобальных тенденциях, в то время, то в принципе это был довольно-таки благоприятный период в плане освоения ресурсов и у многих странах был замечен подъем в экономическом развитии важно понимать что с 18 января 22 года южный узел перейдет в знак скорпион и это та точка с которой нам нужно будет начинать движение к северному узлу помним что скорпион это все-таки знак кризисов это знак трансформации изменений поэтому многим из нас нужно будет столкнуться с необходимостью э, что-то продать куда-то вложить деньги с необходимостью менять источники дохода менять подход к накоплениям э, к тем э, скажем так денежным ресурсам, которыми мы обладаем на данный момент времени при этом северный узел в тельце говорит о том что мы все будем стремиться к тому чтобы обезопасить свою жизнь, создать прочную материальную базу, а также вкладывать наши материальные ресурсы в что-то физическое, осязаемое, и таким образом иметь уверенность в том, что мы это не потеряем. Также в этом видео хочу обратить ваше внимание на даты затмений 22 -го года. Записывайте себе для того, чтобы заранее знать, в какие периоды, этого года акцент на материальном будет наиболее ярко выражен абсолютно все затмения которые будут проходить в 2022 году будут создавать огромнейший акцент на теме финансов материальных ресурсов и это будет акцент ощутимый как во всем мире так и в жизни каждого из нас для многих 2022 год станет поворотным именно в плане заработка и в плане того, что же считается ценным. По сути, Скорпион отвечает в основном за такие денежные сбережения, то, что может храниться в банках, либо дома, да, но именно в таком денежном эквиваленте. И сейчас будет идти отход от этой темы и переход к тельцовским ресурсом а тельцовские ресурсы это то что можно пощупать то что представляет собой ценность вне времени для кого же будет сверхважным транзит лунных узлов по этой оси телец скорпион безусловно это для солнечных и асцендентных тельцов и скорпионов и сейчас на экране вы увидите точные даты рождения людей и градусы асцендента если вы входите в число этих людей то безусловно вы в двадцать втором году прочувствуете очень сильно вот эти перемены связанные с движением узлов если вы нашли себя в этом списке то это говорит о том что э, южный либо северный узел э, в двадцать втором году будет соединяться с вашим солнцем или асцендентом и это придаст всему двадцать году оттенка кармичности. То есть это то, что будут происходить события, на которые сложно влиять. И которые оставят след вашей судьбе. То есть вы впоследствии будете вспоминать а в году как о ключевом в вашей жизни. К второй группе людей, которые очень сильно прочувствуют этот транзит узлов, относятся те, у кого в натальной карте лунные узлы находятся на оси телец-скорпион. По сути, возвращение узлов происходит раз в 18,5 лет. И это всегда очень важный этап, в социальном развитии нашей личности. По сути, то, что мы делаем в период возвращения узлов, с одной стороны, показывает, да, насколько в правильном или неправильном направлении мы движемся, но, во-вторых, это также и возможность заложить основы и фундамент нашего развития на ближайшие 18,5 лет. Поэтому, если в указанный период времени вы сталкиваетесь с... Очень сложными обстоятельствами, которые буквально выбивают вас из колеи привычной, то это говорит о том, что нужно пересмотреть вектор вашего развития. Нужно обязательно что-то менять в жизни. Жить так, как раньше не стоит продолжать. Нужно менять приоритеты. Соответственно, вот те знаки, которые вы будете получать в этом году, Стоит э, все-таки с особым вниманием анализировать. Вы должны быть максимально открыты к переменам и трансформациям, которые будут происходить с вами в 2022 году. Давайте же рассмотрим аспекты лунных узлов, которые они будут делать к планетам в 2022 году. В июле 2022 года произойдет соединение северного узла и урана в Тельце. Это период судьбоносных событий, поворотных, неожиданных, отчасти даже революционных. Это то, что может абсолютно все перевернуть с ног на голову. И в это время могут быть на самом деле какие-то революционные движения, акции протеста. В этот период могут на уровне властей приниматься какие-то решения, которые действительно могут изменить ход истории это то что сложно предвидеть еще в январе этого года но к моменту соединения узла с ураном это будет ситуация которая однозначно уже созрела и она вот имеет хоть и неожиданный характер но тем не менее это то к чему все шло чтобы пройти этот период с минимальными потрясениями, прислушивайтесь к своей интуиции. Отсекайте все то ненужное, что является балластом, мешает вам развиваться, идти вперед. И наоборот, уделяйте внимание тем темам, которые помогут вам идти в развитие и быть в ногу со временем. По сути, данный аспект является ключевым аспектом 2022 -го года. И это обзорное видео о лунных узлов. Если оно оказалось интересным, обязательно оставляйте комментарий, а также ставьте лайк этому видео. И если вам интересно, чтобы вышла вторая часть с разбором, как повлияют узлы на каждый знак зодиака, тоже дайте знать в комментариях. Будем с вами на связи, всем пока-пока!